Всем привет, меня зовут Гурам, а вы смотрите канал ДСЦО. Мы с GTR прибыли в Санкт-Петербург, в культурную столицу и не для того, чтобы посетить Эрмитаж. У нас более важная миссия. Помните, сколько было разговоров по поводу r 6 Булкина и по поводу того, что она накажет мой GTR? Хватит это терпеть. Мы договорились с Сашей устроить заезд здесь, в Санкт-Петербурге. Время 6 утра, мы очень хотим спать. Мы очень хотим есть, но самое главное, что мы сделали то, о чем вы просили. Ну а как все прошло в подробностях, мы покажем прямо сейчас. Поехали! Ну что, вот и настал тот самый момент. Те из вас, кто давно подписан на наш канал, знают, что вот этот черный GTR регулярно участвует в зарубах. У нас были интересные соперники, слабые и сильный, был даже мотоцикл. Но с самой первой серии зарубы нас просят об одном, чтобы я заехал с РС-6 Булкина. Говорят, что эта машина должна надрать мой ГТР. Саш, всех приветствую. Привет-привет всем зрителям. Слушай, ну а ты знаешь что-то о моей машине, я примерно знаю что-то о твоей. Но давай расскажем нашим подписчикам, что сделано. Все просто. Чип, полная трасса Милтек, блок, клапана, апгрейд НВД. Сколько 770 сил? на стенде. 700. 1130 670. момента, если я... Коробку не усиливал, все остальное заводское. А, быстренько расскажу, что сделано по моей машине. Усилен мотор, турбокит, усилена коробка передач, 950 сил. Все это периодически разваливается. И технически мы с Сашей созвонились, и мы понимаем, что, наверное, наверное, ГТР чуть-чуть будет быстрее. Но... Во-первых, ГТР может всегда сломаться, как показывает моя практика и мой кошелек. Ну, а во-вторых, ради вас, дорогие подписчики, мы устроим хлеб и зрелище. Да, Сань? Это будет годно. Сначала поедем ходом. Угу. Объясню, почему. Сразу, честно говорю, почему сразу мы поедем ходом. Потому что, если мы поедем ходом, меньше шансов, что что-то в моей машине сломается. Чтобы что-то хотя бы было. Да, да? чтобы хотя бы какой-то контент у нас появился и были какие-то заезды. Потом предлагаю заехать с места. Да. Заезды у нас будут до 300 км в час по обоюдной нашей договоренности. Бензин у нас обычный с заправки. Ты готов? Я готов. Все, погнали. Все, погнали. Давай. Мы выезжаем на первый заезд. Первый заезд у нас будет, как мы и договаривались с Сашей ходом. Скорость ему удобно. 70 км в час. Это вторая передача у меня. Я думаю, что также вторая передача и у него. Набираем скорость. Готовы. 150. 180. Уезжаем. Сейчас визуально было корпусов 5, наверное. То есть, ну, ГТР уверенно уехал. И машина не развалилась, слава богу. А прикол есть в том, что буквально за полчаса до начала съемки Гурам потирал потные ладошки и очень волновался. Что же тебя так беспокоило? Откуда потные ладошки? Как я уже и говорил в самом начале, машина может сломаться. Это GTR, А у него суперстабильная, супернадежная, по крайней мере, на этой мощности машина. Причем с места заезд будет гораздо интереснее, потому что у Audi RS6, RS7 феноменальный старт с места. Очень стабильный, очень четкий. Теперь мы продуваемся и готовимся ко второму заезду. Уверена! Уверена! Я не хотел это рассказывать Саше, но сейчас я еду на минимальной мощности, поскольку дорога немножко влажная. И я не уверен в том, что здесь будет хороший зацеп, поэтому я не насилую машину, еду на мощности где-то 870 лошадиных сил. Почему, если у одного автомобиля 0100 лучше, чем у другого, это еще не значит побе победу в заезде? Хороший вопрос. Ребята, есть диапазоны разгона Есть разгон 0,100 Две машины могут, предположим, ехать 3 секунды ровно 0.100 но потом есть дальнейший разгон например от 100 до 200 километров в час и там уже может проявиться большая разница то есть предположим 0.100 у нас с Сашей примерно одинаковый он едет 2.8 я еду 2.7 но разгон от 100 до 200 километров в час у него занимает примерно 6.5 секунд а у меня примерно 4.5 секунды то есть в диапазоне 100-200 я лидирую на 2 секунды это колоссальная разница Два заезда сходу я уверенно выиграл, я думаю, что Саша с этим согласится, но теперь самая интрига – заезда с места. <звук> Отлично. Это так мы синхрим звук. Понял. В общем, я тебе хочу признаться, я не поехал в итоге на мощности 950, ага. я перестраховался, поехал на 1,3 бара, это 870, 880, примерно вот так. То есть у меня не просто ты меня Ты вери просто пип, ты меня пип-пип! Но, но! Есть нюанс. Заезды сходу являются коньком для ГТР. Да, а вот эти заезды? РСК мастер ехать с места. Да. И вот тут как раз у меня ладошки начинают потеть обильнее. Интрижка. Интрижка, да. Ты поедешь с ланча. Конечно. Да. И я поеду с ланча. Какой риск? У РСК никакой. Я могу положить коробку, судьбу, кошелек честь, достоинство, и все, еще, но будем верить лучшее все равно, я да. не хочу, чтобы ты приехал в гости, и тут остался. В условиях обычного асфальта, конечно же, самое большое преимущество у полного привода, конечно же, можно поставить на заднеприводный автомобиль слики, использовать хорошую подвеску, но Хороший полный привод всегда будет быстрее Но если мы имеем профессиональный Дрэкстрип, проклеенную так называемую Трассу, то тогда конечно же Самый лучший старт у заднего привода Но повторюсь, это особые условия Дрэкстрип, которые Прорезинивают Используют специальные шины И в таком случае задний привод Может ехать 0.100 И 3 секунды, и 2 секунды И 1 секунду, и даже быстрее 1 секунду, а это реальность Так, ну что, сейчас у нас будет заезд с места. Я, честно говоря, правду переживаю. Сердцебиение учащенное. она прыгнула на старте до 120 километров в час я был сзади ребята ресска на 150 кг тяжелее и как минимум на 100 сил слабее и как она прыгает с места уважаю второй заезд с булкиным с места первый я выиграл но надо сказать что саша очень уверенно ушел на старте но я надеюсь что у меня шина чуть-чуть сейчас поднагрелись, Я надеюсь, что я не так сильно во втором заезде проиграю. Но, конечно же, я раскатал губы. Я 15 минут назад боялся, что у меня машина развалится. А теперь я недоволен тем, что она чуть-чуть проиграла старт. Воистину, люди бессовестные... Готовы. Опять и... 150 я его прохожу 108, 190, 200 250 290 300 Достаточно, 309 Опять я проиграл старт Опять АРСК выпрыгнула, Я только на 150 км в час его прошел Очень сильный старт С места АРСК я, конечно, бухсую на этом покрытии, это слышно даже, вот эти вспышки, бум-бум-бум, это тот момент, когда работает трекшн-контроль, и он обрубает мощность, чтобы машина могла зацепиться. То, тем не менее, это же мои проблемы, это не его проблемы. ну что? это было круто, спасибо было круто. спасибо тебе за такую часть, реально, ну блин, это, это надо было сделать это надо было сделать, даже независимость слушай, сколько просили, сколько писали я до сих пор, чувствуешь, да, я прям горячий такой слушай, ну давай давай так, давай так, вот сейчас в этих заездах, объективно до 100 км в час, даже до 140-150 до 150 км в час и РСК была впереди ну с места, но все равно победа за тобой, я считаю да, но у меня превосходство по мощности, по массе она, машина-то моя легче Но тем не менее РСК выстреливала с места просто фантастически Я не мог удержаться на этом покрытии, вот с этой влажностью РСК пофиг, а мне не пофиг, я не могу здесь зацепиться и ехать как хотелось бы Захотелось что-нибудь с РСК сделать сейчас? Слушай, у меня уже мысли прям серьезные, ближе к продаже потому что, опять же, я любитель менять и хочу двигаться дальше. И вот сейчас я метаюсь между m 5 F90, тоже, опять же, как минимум Stage 2, либо Уракан и на турбокит. Нет, Тогда я ну... приеду к тебе вот это. Да, да, но если ты возьмешь ураган с турбокитом, все, то уже ты должен приехать к там. Давай, давай такое правило. У кого машина, машина мощнее, кто то ты -то приезжаешь. Все, это, я думаю, будет честным. Спасибо тебе, спасибо команде. Спасибо тебе, тоже. И до новых встреч, ждем тебя в Москве. Давай, все. Давай еще еще раз. Спасибо. Все. Пока. Давай. Это Р. Да... Мне да. в такие моменты страшно заготовили Что, брат, дай бог. Ты меня спрашиваешь про это? Слышишь, на работал. Достаточно. 304. Но в ГТР в любом случае, если вы раз ты то едешь, все равно расслаблено. Да, даже вот на гтр другие ощущения совершенно. Ну, конечно, такая более, более чуть более боевая машина. Да. Да. Здесь звуки от трансмиссии, от мотора, все гораздо ближе к тебе, скажем так. А почему в ГТР-то вообще? Слушай, ну... Первоначальная причина была в том, что мне предложили очень хорошие условия по этой машине конкретно. Очень хорошие. Есть... Во-вторых, я очень уважаю GTR за то, что это как бы такой правильный конструктор, который, ну, в общем-то, э -э, хоть и требует денег, но за эти деньги он дает перформанс. То есть есть машины, в которые ты вкладываешь бабки, и они ничего не дают, а есть машины, которые каждый вложенный доллар за тюнинг, они отрабатывают. Там Evolution, Стиха, Джип srt 8 например, такие машины на слуху. И вот ГТР 100% 2016 года. Поэтому дерзайте. С вами была команда DSCOF. Меня зовут Гурам. И до новых встреч. А сейчас в трех словах. Что вы скажете хей? Поскольку, Поскольку ты любишь материться, три слова, ты понимаешь, да, сейчас какие три слова? Здесь? Блин, ну я на самом деле люблю даже хейтеров. Я не могу их послать на... Зачем их посылать? А, <свеч> вот эти три ну, слова, так, а ты о чем подумал? <свеч> Мы вас любим! Вот а, эти три ну, слова, ладно. а ты о чем подумал? <свеч> <свеч> ты знаешь, что я это запикаю? <свеч> да.